Всем привет, друзья! Сегодня будем делать полезную самоделку из обычной пластиковой канистры. Сама идея такой самоделки не нова. Я нашел, что имеется в интернете и сделал свой вариант. А вам лишь останется посмотреть, сравнить и выбрать подходящий вам. Так что смотрите видео до конца, тем более я его постарался максимально ускорить. Желаю приятного просмотра. Ну а я буду начинать.